Ну, здорово. Ну чё, есть новогоднее настроение? М? И у меня нет. Но это пока что, поверь. Знаешь, что мне всегда его предавало? Разумеется, зимние моды на житашечку. Новогодние сборки стали неотъемлемой частью всех, кто играет сам. Уже сейчас, скорее всего, посыпались приватные, оригинальные, как один сборки, которые вносят что-то, чего не видели еще игроки. И я не зря говорю как один, ведь большого ума не надо скачать какой-нибудь старый снова Андрейс и снова Фикс, приправить их карпаком со снегом за открытого доступа отвратительного HQ качества и такими Bro. же абсолютно персонажами, о которых, кстати говоря, пойдет речь. Важной частью GTA SA да и любой в принципе, да, это скины. За них играют все в Сампи. это пешеходы, без которых штат был бы пустой. Не знаю, делал ли кто это до меня, напишите в комментарии. Но мне в голову пришла идея собрать огромный скинпак на зимнюю тематику. Идея не нова, но хорошо поискав, и не нашел именно тот скинпак, который хотел бы видеть не только я. Особенностью данного скинпака заключается в его массивности. Идеей было заменить абсолютно все 299 скинов, которые только возможно, при этом не теряя личность каждого персонажа. Проще говоря, с той же головой. Всего получилось скопить около 190 скинов. Это, наверное, один из самых больших паков на эту тему, если не самый большой. Большая часть нетронутых моделей – это женщины легкого поведения, старики и старушки и другие менее популярные скины, которые почти что не используются даже на сам серверах. И не менее главное, в чем заключается сам пак, это актуальность самих скинов на то время. Я и еще один мой человек избавили все скины от модных логотипов из реальной жизни. Да, к сожалению, там есть модники, но абсолютно все скины LQ качества, что не нарушает, как мне кажется, атмосферы самой игры. Сразу скажу, все скины делал не я. Они все находятся в общем доступе, а моей задачей было собрать их вместе, ведь зачем запретать велосипед, верно? Я ни в коем случае не претендую на авторство самих скинов, и, конечно же, сам пак будет открыт для скачивания. И если же ты тот самый создатель скина, который попал вот в подборку, и тебе неприятно, что он тут находится или же видоизменился, напиши мне, пожалуйста, мы решим этот вопрос к выходу следующей версии. И если же вы увидите, что продают именно этот пак, смело шлите куда подальше и лучше задонатьте эту денежку мододелам, которые для вас действительно старались. Как вы поняли, 190 скинов не предел. Я заявлял, что идеей было заменить все 299 моделей, а может и все 311, последние 12 скинов которых добавили в 0.3.7 RC3. Поэтому я с удовольствием приму помощь в поиске остальных незамененных или забаганных скинов из этого пака. Если у вас такие имеются, пишите мне в ВК, я читаю все. По поводу предложений, вопросов, или же, может быть, благодарности, пишите мне в комментариях под этим видео, или же мне выше указанный ВК. Очень буду рад видеть эту компиляцию скинов в сборках достаточно популярных ютуберов. Если увидите таких, пишите, мне очень будет интересно, реально. И да, ребят, этот видос не более чем экспериментальный. Я ни в коем случае не уверен, что буду дальше выпускать подобные ролики, поэтому пишите о нем отзывы и мнения в комменты. Ставить лайк или подписываться, это дело ваше. Всем новогоднего настроения и всем пока.